Как ты их только не называл, бедные. Только латушки, то кирпидоны. Тут ходишь, места разрабатываешь, блин. А тут хлоп нафиг. Одним разом, да? Нифига Ой. ты место нашла. -мо, жена. Идет, идет, волк, Волк идет, стопудово. она надо. Я-то вижу, у нее глаза светятся. <рек��> да ладно. Да ладно. Видал разного, но такого. О таком только мечтать мог. Сегодня будем копать в необычном месте в кукурузном поле Початок нежная 18-летняя девушка Початок пан Початок пенсионер Пенсионер? Даже початок брижит Бордо есть А Мерлин Манн Ро нет? Я бы не стала так утверждать Мне кажется, на этом поле есть все. Льва лещенко. Блин, алюминий какой-то. Илья Лещенко. Какой Илья? Какой Илья Лещенко? вот она, пробочка. Пробовать купец. медный Что-то там вынул Ой господи, от колбасы что это за область? видите? А вы все Черные копатели Серые копатели Белые копатели Красные копатели Зеленые, голубые копатели сербу малиновые в крапинку, тоже такие, наверное, есть особый подвид. А мы просто Ау! Ау! волки, санитары полей. Вы Выкинешь пробочку? Столько уже хлама уже в этом поле. Нам все не везет на это всякий хлам, жбан. Пробка опять. Нам все не везет, наш мурдяку вообще прям. Конкретно зашли в поле и. И чистим. А, валчичкам меня, кстати, не поцеловала, не благословил на находки. Вот у меня и ничего не идет. Ну -ка, -ка. Так, так, так. Пришел на раздачу слонов. В прошлый раз так проволока. Смотри-ка. Это уже такое интересное. Куда я маленько звезданул? Еще и уронил? И звезданул, и уронил. Это пряжки. Да. Медная. Сначала ты зашел вообще одни фольговые сигналы. Ну ты я вам вытолка стараюсь. И, видишь, не мягкий, знак, твердый. Много стекла наброс. Да, блин, такие куски тяжелые вообще. Как, я не знаю, кирпидоны какие-то. Как ты их только не называл, бедных. В нем. Только латушки, то кирпидоны. В он? В кирпидоне? Он такой непонятный сигнал. Тупотуха. Слушай, кустища. Да, он медная штука какая-то. Да, Итак, мы наблюдаем в естественной своей природной среде кроманьонца обыкновенного. Смотри, медная штука круглая. Такую находили мы уже. Колесико. Колесико, наверное, к нибудь Берем в общем. Кстати, это может быть колесико от чемодана. Ну, она, блин, она И... Ищи чемодан. Собака голодная, блин. Это тут не только собака голодная на этом поле. Смотри. Сейчас. 23 минус 9. Возможно, империя даже. Блин, зацепила вообще приятно. Так. Ой, волк. Вон она. Маленькая, кстати. Интересно. Может полоху какая-нибудь. Ну, 54-й год 30 рублей. Ну да, говорю, сейчас немножко похожу. И, наверное, свернем. Да, сейчас, наверное, туда пойдем. Смотри, что он выкупал. Ты как раз бутылочку коллекционируешь. Вот тебе бутылочка волчичка. Чем ты не издеваешься, Ты чем ты издеваешься надо мной? Нашел себе на комнату, над кем можно поиздеваться, да? Безвозмездно. Кто тебе не ответит ничем, кроме а теплоты. Лапа. И... Лапка. Лапа. Лапа. Волки-лапа. Волки. Пришли на этот водопой. А где вторая-то? ты мой. Со у нас тут торчит? <мирает> Такое <мирает> маленькое Я не про тебя Копать одно удовольствие Вообще мягкая земля Чикай. Копаем в темноте ночью Будем Любимая снимать видео. жена заметила, проезжали проплешину здесь В поле, решили остановиться Как в, в лучших ужастиках Мелкое, слушай, интересно, что это такое? Что это? Глянь, -ка. не чешуя медная, да вот, чешуя, блин, чешуя, блин, ребята, нифига ты место нашла, чешуя, ребята. Охренеть. -мо, жена. Жена. На кукурузном поле чешуя, блин. Я говорю, здесь дорога была. Офигеть. Вот это на охотке. Пипец, -мо, это первый раз в жизни такое. Рыжая, рыжая. Рыжая. Господи. Блин, голодная. Малыш, я бы тебе все курицу накормила. Блин, красавица. Мое протеже. Никогда вживую не видел так близко. Дикое животное, так близко кормить. И, да. Кстати, самое интересное, что еще и не зима. Они обычно зимой так могут подойти, рассказывать в деревнях, что лисы подходят, на кушать, просят. Рыжая, рыжая. Не бери ножку, я тебе не сделаю ничего. Ножку бери. Ну, бери, не бери ножку. Может там еще есть ножка. Давай еще давай. Весь мой ужин отдадим. Да. У нее там Вообще, я удивился. думаю, кто идет такой, смотрю, думаю, кошка что ли. Хоп, смотрю, режим. Я... Так глядя. она не боится, самое интересное. Она она не боится, ну, как бы, ну, конечно, она робкая, но.. Вообще, живая лиса, ё люди. Живая, дикая лиса. Дикая это... лиса, ребята, это вообще... Это как? Кто-нибудь мне объяснит? Как? Я только постоянно смотрел на ютубе, забиваешь, там да. лисичка. И там столько видео всяких, я смотрел. А тут, чтобы живую видеть, блин, это вообще, это чтобы просто чтобы праздник. Близко, чтобы с рук брала. Ты это посмотри, будет... я ее видел тогда. Помнишь? Я тебе говорю, да. у нее хвост большой, у нее реально, ты посмотри, какой хвостик у нее. что не днём, а? Сколько у нас живности разных. Я тебя не трону. Совсем не трону. маленько. А как хочется, да? Как хочется. Иди, да. Ох, она сегодня сытна будет. Она, она будет сытна, ушки? а мы будем голодные. Да ладно, чего мы Лилию набрали. У неё ушки, у неё нравятся. Да она очень такая красавица. Как она имешь грудит во все-таки. Ай, как хочется, как мясо! А курочку-то она любит. Курочка вообще... Сам повар-волк готовил. Шеф-повар-волк. Самое интересное, мы же с тобой разговаривали, а она вышла на нас. Да, Сама да она, вышла. На вышла она, Такое да, ощущение, да. что она, я не знаю, как она не боялась, могли бы же обидеть там Да, Как можно таких, да, что-то с ними делать, ловить, ага. отстреливать? Это же чудо. Приехали на дачу, в общем. Ребята, приехали на дачу, разговаривали. Только вошли. И тут хлоп, лисица вот оттуда. Прям вот оттуда на нас. Мы, главное, разговариваем. Она не боится, сама выходит на нас. Я в шоке вообще. Свои, своя домашняя лиса. <звы> и, <звы> и волчья курица. <звы> Наш ужин. <звы> Родная. Иди сюда, лисичка. прям Иди сюда, лисичка. ты ведь показала рыженька, даже рыженька, я взяла рыжий рыжий на на на на лакомися на на. На, на, на. На, на. на на солнце на свет ты посмотри на рыжий рыжий рыжий рыжий рыжий вот так вот ребята своя собственная лиса Такая это... красавица! Да. Ты... Ой, какая ты красотка! Ой, какая красотка у нас здесь завелась! С одной стороны, конечно, хорошо, что она не боится, с другой стороны, плохо. Понимаешь, да. люди-то разные бывают. А нас да, и появилось. интересно. Да? да, она не понимает, здесь пустовал, пустовал участок, получается, Друг... две особи появились. Она не понимает. Ну, смотрю. Ребята, вы могли такое себе хотя бы представить, а? Ну вот, честно, нет. Сколько ей возраст примерно? Ты у нас орнитолог? Ну, орнитолог, кто птицами занимается. А, ну значит, я. Ну значит, ты орнитолог. Смотрите, вообще, ребят. Подходит, не боится. уди будем. Ну посмотрите, вы представляете, вот метр, всего лишь метр. можно столик сделать там недалеко и туда подкладывать иногда, да? Курочку ну, там что-нибудь? Ну папа что уж разберется, делает. Да. Он у нас любитель животными возиться. Да. Представь, собственная леса будет. Да. Собственные белки уже есть. Главное друг другу, чтобы они не... Иди кукас. тебе даже ловить ничего не надо. А тебя так накормим уйти как она съехала забавно. Жна даже не слышно. <смех> Тихое животное прям. Блин, первый раз в жизни видал разного, но такого. <смех> О таком только мечтать мог. Да, согласен. Просто реально это, видео это такое видел. Это что-то из мечты. Да, я реально на ютубе себя смотрел, думаю, блин, у меня бы такой на рыбалке хоть раз было. Там мужики тоже лесу кормили, я думаю, блин, хоть бы раз такого у меня было. Но не было до сегодняшнего момента. Ты посмотри, она вот здесь прям вот меньше метра, вот руку про вот так вот держала, она вот здесь. Да ладно, да ладно. Никого она не отпугивает. Вышка, вышка. Да ушла, полакомиться. Ох, да, блин, эмоции зашкаливают вообще я прям. Сейчас прямо такой, прямо <свят> Мне наоборот ступор. Смотрю, что-то что мелькнула рыжая. Я думаю, рыжий кот что ли идет. Смотрю, она прямо вот отсюда выходит. Вот отсюда. Вот отсюда. <свят> идет, идет волк, <свят> волк идет стопудово. Она надо... я то вижу, у нее глаза светятся. <свят> она до дорожки. <свят> Вот здесь маленький, такое да. ну, колеса, такая моделька у нас, такие мозги у тебя красивые. Она какая-то, как какая кошка, да? Да, она как собака-кошка. Ну да, блин, ей самое интересно вообще, что такое Мне творится. Мне тоже так кажется. Да, да она же такой забавой вообще, да, смотрите, Ой, лиса, ой, лиса. Ой, Мне щит. кажется, она хочет спать уже. У глазки закрываются, маленькая. Я не могу, так хочется ее рассмотреть все да. детально, каждое волосо, каждую вот, вот, вот складочку. Ой, вообще. Телефон — это зло. А тем, кто ложится спать, спокойных лис. Да.